Итак, это Макс идет наш оператор, -мо. Нифига. Всем привет, с вами Алекс Ген. И Дон Веритас. Короче, люди, у нас такое дело, Потек радиатор, вот у этой машины, которую вот вы видите сейчас. И мы хотим, ну, попробовать ее отремонтировать, то есть поменять радиатор, замена ну, да. радиатора. Если учесть, что вот это сварщик. А вот это автомеханик. Вот-вот, я об этом и говорю. Вот. И, соответственно, мы решили, как бы, два рукожопа, иначе говоря, будут это все делать, да? Ну, что из этого выйдет? Смотрим. Погнали. Да ща посмотрим, что там за хрень. Ну, уже вон видно. Вот это вот. Опа-на! Нифига тут потёк. Смотри. Вот это видишь? А вот это фига -тень. Ладно. Ну что сказать, надо снимать эту хрень. Эд Эт блин. Сейчас, секунду. Надо всегда с собой таскать инструмент. А то так ни хрена не добьешься. ну получается что вот здесь есть четыре болта они все цепляют радиатор нам нужно открепить радиатор и слить чё правильно Это еще жидкость ну да антифриз так а только в чем мы сливать то будем ты тазик взял а я нет И папа нам сказал, мы е блогеры, блин, тазик забыли. Куда эту хрень подставить, чтобы это все слить? И как мы это все сливать будем? Ага, братан, нужно, короче, смотри. Это. Хомуты сначала снять он там ага. вот. Вот. И вот этот тазик Вот сюда подставляем вот, Да, да, да, да, да. Э, Блин, не нравится мне эта идея С одной стороны, ну ладно Ничего не поделаешь А, или погоди Может там внизу где-то есть хрень какая-нибудь Да нету никакой хрени Та -та -та -та -та. Ща Та -та -та. Ну да. Размечтался. Размечтракал. Так, ну продолжаем продолжать. Да, продолжаем продолжать. Ой, ёпти, блин. Да, да, надо снимать именно с помощью пассатижей. Еще если доберешься до туда пассатижами. Ага, хрен-то плавал а, Блин, да. Если все так просто было Там просто достаточно широко раздвинуто Я тебе скажу, не соединить это Тогда, тогда, тогда Как мы поступим? Тогда попытаюсь так вот. Ладно, вручную придется. На какой вручную? Попытайся идти пассатижем. Ага, хрен там плавал. Ты главное посмотри Расстояние Не берет а, Ну давай попробую вот эту хрень А она туда влезет Попытка не пытка Только как дальше? Ну, как, как генератор не пошло ибо это. Заставь эту идею лучше. О! Да, да ты прям гений, видимо. Че я нахрен парюсь. Блин, придется это за запикать, блин. Вот это, видишь? Ну. Ага. вот здесь вот подставляешь. Дон Веритас ты ч ⁇ меня назвал по имени? Запикаем это. А. О. И теперь вот этим дожимаем. Хоп, хоп. Опа. А теперь смотри. Алех. Алех Зен, А это трундец. Это трындец. Всегда будет таким. Сейчас до конца сниму. Уже проще будет. Это прогонит. Прогонит тут, получается хомут да да да да да во хуеб можешь отжимать все первая часть удалася давай сливать теперь будем теперь просто снять патрубок и сливать сколько э, движок Держится без этого, как его называют, И без антифриза. Я не помню. А что такое? Э -э прокрутить можно разок. Думаю, Просто чисто этот прогнать охлаждайку. Все равно у меня все Ну да, с этим, с этим я не, не в ту сторону я вертел, ё О, нифига. Прикинь, да? Да. Не зря, блин, у нас разговор что вообще. Два рукожопа, да? один пункт не просрал, второй, блин. Не в ту сторону крутит! <смех> <смех> да. Ох! Нет. А, не, не, ничего. Продолжаем продолжать. Второй укажу, блин. Не в ту сторону крутит, второй, блин, это роняет все подряд. А хочешь прикол? Блин, я тоже уронил. Вот этот патрубок нам нужно будет снять. Я бог про. Ну ничего. Прое. Ага. Мне кажется, я знаю, где он. И где? В тазике. Ага. Ты красава? Ничего не скажешь. Алекс Ген решил под машиной полазить, ай, мазохист. Как бы все бы ничего, но в данный момент, чтоб все понимали, на улице минус 21 градус по Цельсию. Так что работать с данным автомобилем не так приятно. Мы должны снимать. Прикольно. А что-то пошло не так? А где-то что-то пошло не так. Но вучающим видео мы короче смотрели, получается там все, все у них получалось прямо, они вытащили, даже пары не трогали. А мы тут что-то, а у нас что-то пошло не так. <звы> пошло не так. <звы> Дай. И вот в итоге, блин, наконец-то вот это сняли бампер короче вот так полностью не снимается блин вот. все сняли радиатор наконец-то короче сняли мы блин пол морды пришлось разобрать блин потому что эта хрень так и не это не подчинилась нашему приказу ну пришлось снимать силы вот это и пиздочкой короче О, все. А, ее можно было и руками открутить по идее. Не, я руками пытался, не получилось. Да ну. Я, я даже не напрягся. Все равно тут толчок небольшой нужен был. За этой фигни нам пол морды пришлось разбирать, если чё. Пол разобрали. Засади! А только ты неправильно его вообще поставил. В смысле неправильно? Ну, как он стоит? И чё? Ну? Ну? Погнали, ставим его на место. В смысле неправильно? Ну, ты на датчик глянь. Датчик вот сюда впихрюндивается. Ну? Ну? А ты куда поставил? А чё, он вельт что ли? А -а -а -а -а -а. <соспорядок> ну все, попали. Чё у нас получилось, блядь? радиатор оказался короткий причем сейчас ездить за радиатор за радиатором -мо так что будем теперь ты хрюндивать другой радиатор режик режик где режик ща инструменты хотя потогрелись пока ты там есть это летом и в дождь делать чем <смех> зимой <И> в мороз <смех> не скажи не скажи <смех> не зимой в мороз и летом в дождь это разные вещи я тебе скажу проще в тепленькой луже помочиться чем это чем задебеть в минус 20, а то и в минус 30. Ты еще повезло, что сегодня в минус 20. Вот так вот, дорогие подписчики, здравствуйте. Вот так вот мы трахаемся. Ага. Здравствуйте, дедушка. Это? Как папа нас называет, еблогеры. Ага. Кратье радиатор у нас. Дырочка в нем оказалась. Привет. Привет. Понятно, ну блин, запаять-то запаяем Это надо видеть. Стазика заливаем. Ты только в нужную дырочку землей. Всё. так так Продолжение А это... Да, это все. И понимаете, люди, -мо, мы думали, что все, нет тут думали, что это... Все, новый радиатор потек. Оказывается, датчик это не дозакрутили по нормальному. Фу, е-мое. папа звонит, блин, не вовремя. Мы ага. тут секосом трахаемся с машиной. Он это в это время. Фары. Вы же трогали фары, как их отрегулировать? Надо отрегулировать. Они изначально отрегулированы. Отрегулированы. Но ему тут -то тоже же регулировали фары уже. А, не, они же регулировали внутренние диаграммы, термоположные. Да, да, да. Это прикрутил и все. Чем он мозг тоже парит. вот это вот наш этот выпуск по моему это трэш конкретный будет. Ага. Два дебила это сила 3 ну, дебила это мощь еще учитывайте третьего дебила который за кадром стоит это Раз, снимаем чуть там потекло блин это бачок потек С вами был Алекс Ген и Дон Веритас. Загоняйте крылья своим друзьям. Короче, пока!